Красота, красота, какова красота Так, работаем Всем, друзья, привет! Очередной выпуск у нас на канале Сегодня начинаю работать свой выпуск При работе в обеденное время Так как у меня объявились о камень Прощай обед называется Ну, ничего, ничего, мы с этим боремся пока что Будем будет дальше будем смотреть да. с покажу что мы там идти там ничего интересного это за зданием работа общаемся Без -без -без -без -без -без -без -без. работаем с каменщиками прийти каменщики в основное время монолитчики с утра просят приезжать не к 8 утра а к 7 утра и работать с каменщиками час и в обеденное время вот что не успели сделать с утра, сделать в обед. Ну, как, работа, я вам скажу, все равно. Не, не есть приятно в обед работать. В обед надо хотя бы отдохнуть, и так монолитчики за целый день. И так загонять, как вор воробья в поле. Хоп, хоп, хоп, хоп. Ну и каменщик, разумеется, тоже нужно а Пока боремся, общаемся, разговариваем, что будет дальше неизвестно. Конечно, это не есть хорошо Но вот такая работа крановщика Кран один-один-один кран блядь, Основной кран нормально, нормально. Работы выше, выше крыши Начал сообщаться с начальником участка с этим Еще начал мне за часы что-то за мои говорить Ну вроде разобрали, разобрались Разобрались вроде, разобрались И нашли общий язык Успокоился, понял что курить нельзя с кранушеком. Причем каменчики пришли там у меня. Сейчас, сейчас давай туда на платформу, куда грузили казанье. Там площадка где? Где там площадка где? А та, которая утром поставили. Да, да, -да которая То есть берем, где мы разгрузили и ставим туда. Каменчики специфические какие-то, они, ну, сколько работал каменчиков раствор. Не кирпичи. А тут блок, я не знаю, правильно назвать это пеноблок или это, газоблок, или что, тракцию дали. А тракция у меня тут уже целый, как комп... все, скоро зарядка будет, от а у меня а, Антенна тут километровая у них от тракции. вам покажу сам. Сразу. сразу снял чтобы не мешало, потому что рация говно китайская Во, антенна километровая Сразу снял, потому что когда он только мне дал ее рацию она давай собирать все волны подряд по стройке она... Когда я работаю с монолитчиками, я их рацию включаю когда им надо, он подходит, мне звонит и включаю Все. Каменчики тоже хитрые, я не знаю какие договоренности между у них там еще Потом я все узнаю, Вы Пока только так общаемся, Привет, пока, ну и поработим Все выведу, потому что хамечки планировали изначально только автокраном свое затаривать И не пользоваться автокраном, ой, башенным краном И поставили все выносные площадки туда, где мне не видно, в слепые зоны Про которые я рассказывал в предыдущих выпуске Работаю с ней в слепых зонах там не монтаж, но все и все на конце стрелы, не по домой. А у них эти-то блоки там, по, ну, по 25 тонны Упаковка. Сразу два. Один получается том месте. Если по одному ставить, это на весь день можно будет затянуть всю разгрузку. А так у них, ну, под, когда по два берешь на быстрее, получается 8-9 или подъемов. А так если будет 20 подъемов. Ну, 18-20 подъемов то они тут просто займут кран на полдня. И никто, разумеется, им не даст. Мы наличники уже возмущаются. Сейчас вот время обидено, сейчас увидим, будут возмущаться. Сейчас покажу. Давай майна. Он майна просит. Все. Сейчас лифую зону, буду подавать, покажу подаю. Давай майна. Мало ему цепочек после монтажника, потому что две цепочки оставили мы... А цепь, еще здесь пустят. Отправлю за. Клей подаем. Клей-клея походу хватает хорошо, мало подаем. А блоки вот справа стоят. Они там много надо их, короче. Затаривать и затаривать. Все в слепой зоне. Сейчас еще свет отключали. Пол обеда проработали без света. Вот сейчас уже через 10 минут Монолитчики, и начнется дай экран, дай экран. А, покажу, как мы с зоне работает То, что они машут, я не смотрю, все через радцы. На рации у меня там их не мастер, не рабочий, а мастер. Мастер Паша зовут, толковый вроде, паренек такой. что четко пока говорит по рации, пока что. Ну, первый день вроде, косяков не напорол, не ругались еще. Только один вопрос у меня, ну, потом я разведу все, какие договоренности у меня с домашними, там, с подрядчиками. я оттуда буду дальше планировать ихнюю работу и их передвижение, да посмотрим что они. О, радость, шумится, собирает китай город. Уже у меня тройника не хватает даже, чтобы все рации вот тут, то что убрать пришлось даже. Ребня цепляет, вот, что -то. Вот одна водоносная площадка с этой стороны, она на конце стрелы, а другая с той стороны, она не на конце стрелы, да, нормальная. Куча белых касок появилась, что-то. ты понял, что отвертый, отвертый, отвертый, отвертый. Да, Все, она здесь, в краю, прямо на углу. Когда идешь, настройку ее Поставили, неправильно. Я видел один раз автокраники. Они автогран все выкидывают. Стало. На всякое дочку. Автограна невыгодно. Дорогой оголосит. Стоп на себя, да, если Саш немного майна? Немного майна. Понимаете, так. Стоп, стоп, стоп, стоп. И на всякой дочку. Сразу рядышком повешу, слышали, как команда клеточку Саша Майна, Майна Так, вы работаешь аккуратно, все на первом положении Майна, Майна, Майна, Майна, Майна Стоп, Майна, стоп! Вроде не болтануло, ничего. Вот, с утра он тоже нормально разгружал как бы там хоть на конце стрелы по две тонны было но разгружал нормально молодец. покажу еще плохо подаем а потом включусь когда на придут чтобы разборки не покушать красо ставить семь до прихода монолитчиков все сразу там начинают борзеть давай кран давай чуть ли посе работаешь на этих должен работать на минонации вот это вот тяжелая на конце стрелы на пределе что будет там грузоподъем развивает там 2,5 тонны отсвечивать потом сделал Сейчас подцепят. Поехали. Сверо, Саша, Только по рации команды принимаем. Все, поехали. Сейчас будут перегрузы срабатывать. Сейчас покажу. Поработаю. Ооо. Смотри, три, решаточки. Поворачивай. Стоп-пира, стоп, пирож. Пиликайте вот, на перегрузке поток. сигнализирует. Перегруз Кран качает маленько. Когда подкачивают, перегруз Как бы вот, предел-то еще есть. Будет, да. Сейчас буду майновать Майна, майна, Саша Марат, положу уже. Не Майна, майна Сейчас не хватает Трехтительный кран Немного конечно, надо левый, потому что я блок даже вижу и они должны его видеть Стоп, поворот Сейчас, кареточку Сейчас мы все выровняем там Стоп, каретка Стоп Майна Потихоньку майна, слышно? Потихоньку майна Они пилигают Сейчас поймаем, там Качнется и запилигает Стоят, ждут а Ребята дальше вот, не видно ничего вот все мой пошел груз опускается все четко это... экран не болтает все сделал четко вот что значит строполь стоит хороший там по-любому это мастер по любому мастер, образования есть обучался, не так все просто Вот когда человек образованный сразу видит и общается правильно и работу делает правильно не так все на балды привет карточка. всем привет, привет. Все уже я вижу так что вот такая друзья работа у меня с каменщиками не забываем подписаться на канал нагрузить лайками, продавить колокольчик Сейчас придут монолинщики, включусь, покажу, какие будут возмущения, пару минут осталось, просто чтобы Работу с маленько показал, потом покажу как правильно, фу, разъезжаю При работе с каменщиками Так все, чуть... Время, конечно, все больше и больше будет ходить. на работу, на работу, подцепляет идем мы на речку. ну и вот они цепляют последний уже этот шлакоблок или как он там газоблок или по-другому не знаю как он называется короче работа вроде одна фура была утром и сейчас вот мы эту фуру все раскидываем по зданию должны были в обед пораньше сделать все но электрики включали у нас Поэтому такая ситуация Монолитчики вон индейцы вышли, стоят, ждут Вроде бы объяснили им, сказали, что было отключение света Вроде успокоились, а то с утра пишили. Ну а так что ком в рабочий все набирается, набирается. Это вот сейчас каменчики пришли, потом фасадчики приходят, окончики приходят, потом кровичики. И потом работа будет выше крыши. Ну кран по ходу дела. Не знаю, загадывать не буду, но думаю февраль, март. И там уже возможно перейдет на суточный режим работы. Потому что с они вряд ли все это успеют вывести и все это сделать. Сейчас... С ихней да. Ра... поставкой бетона, с их Раскид... раскидыванием рабочих сил. Это, это уже, Нереально. И раз, и раз. Тебе эти ты стоишь? Да, не, Мастер каждый подъем контролирует, они неправильно еще цепляют. Сейчас поднимали блок один подъем, они цепанули, там чалка блин, наполовину торчит. Он обратно сказал, он сверху увидел, сказал смайновать, 16, 16. потом смайновали, а потом только позавировали, поставили. Тебе на балкон? Э, нет, на площадку туда же поставили. А, два блока у нас еще. Ну и что отсюда мы наличком притормозим работу? Бетона поменьше сегодня забьют. Но я же стряну опять. Так, стоп-поворот. Стоп. Так, давай майна немного. Майна, майна. Майн. Еще, еще майна, еще майна. Так что вот такая, друзья, у нас работа получается с каменщиками. Необычная. Обычно каменщики, когда работаешь, стоп, стоп, стоп. они там со раствором и с кирпичом. Там нифига не сделаться. Чуть-чуть часу чуть -чуть, вера. в день. Там. Чуть-чуть вера. Там надо им утром раскадать весь раствор. Стоп, стоп, стоп, стоп. Перед обедом весь собрать раствор. А, банки пустые. Они в обед заполнят потом стоп, стоп, стоп. в обед их раскидать, развести, вечером опять, опять собрать, Майна. Майна, приготовить. И кирпич затаривать, затаривать. Там стоп. Ну, много работы. Тут поменьше работы. Как бы, Майна. Часа Майна, хватает. Монолит. Основная работа вся на монолите. Ну, Монолитчиком можно и Они Они чересчур много кранов просто, чересчур. Хотя пока побольше камичек, но побольше не получается. Ну вот примерно показал, какие сейчас камички попадутся, когда ты с печами специально запишу, привет, где, Саша, где есть Где есть печень? Нет, наверное. Нет, Нет, А что у тебя же осталось? Еще вам два этих поддумал. Только у меня другая ребята на uh -huh. Ну все понял, а чё вечером что-то будет, завтра что-то будет? Давай я сейчас через чатик тебя заступил. А если по-моему завтра заказываю. Тогда по телефону мне позвони, там пообщаемся с тобой и скажешь, что к чему. Я рад, что я тушу. Хорошо, так. хорошо наберу на телефон. Uh -huh. Ну все, Паша, давай. Звонка. Все. Продолжаем с моноличиками, рацию их не выключаем, убираем, торглебусы. Так что, друзья, вот так получается у меня сейчас напряг с работы. Работаю на Буквально и посидеть не дают. Снимаю на ходу. Так что подписываемся на канал, нагрузим лайками, продаем колокольчик. Всем удачи, увидимся в следующих видео. А вот